Когда ребенок рождается, его первая любовь и первая еда соединены в одно целое, в матери. И между едой и любовью устанавливается глубокая связь. Можно даже сказать, его степенная еда любовь приходит след. В свой первый день ребенок не может понимать язык любви. Он понимает язык еды. Естественный первозданный язык животных. Ребенок рождается голодным, еда нужна немедленно. Любовь ему понадобится лишь много позже. Она не так насущна и неотложна. Без любви можно прожить всю жизнь, но без еды прожить нельзя. Вот в чем еда. Постепенно он начинает чувствовать, что когда мать особенно его любит, она дает ему грудь особенным образом, не так, когда ей грустно или когда она злится. Тогда она дает грудь очень неохотно и вообще не дает. И ребенок осознает, что когда мать его любит, когда есть еда, есть и любовь. Это осознание происходит бессознательно. Когда вам не хватает в жизни любви, вы едите больше. Еда служит заменителем. С едой все просто, потому что еда неодушевленна. Продолжать есть можно сколько угодно, еда не может вас оттолкнуть. В еде человек остается хозяином положения. Но в любви вы больше не хозяин. Поэтому я скажу, не беспокойтесь о еде, ешьте сколько хотите, но начните жизнь любви, и вы тут же увидите, что едите не так много. Вы не замечали? Когда вы счастливы, вы не так много едите. Счастливый человек чувствует такую удовлетворенность, что у него внутри нет мест. Несчастливый счастливый человек наполняет себя едой без конца.